Всем привет! Вы смотрите «Универ -Ньюз. С вами в студии Артемий Типичный. Итак, сегодня выпуски. Вручение дипломов в Казанском федеральном университете. Третья смена международного форума СЛЭД. На что готовы болельщики сборной России в случае победы на чемпионате мира? В Казанский федеральный университет собирается поступить 13-летний абитуриент. Девочка экстерном окончила школу и пришла с родителями в приемную комиссию вуза. С уникальным абитуриентом на поступление уже пообщался ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Ну а сейчас речь пойдет о тех, кто уже закончил обучение и получил дипломы. Ровно пять лет назад в Казанский федеральный университет пришли учиться студенты-медики. Тогда это был первый набор по направлению стоматология и фармацея. И вот в 2018 году они уже выпускники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ впервые за 88 лет.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 и Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Подробности смотри далее. 6 июля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Высшей школы информационных технологий КФУ. Участие в мероприятии принял заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министра информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхудинов, а также проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.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 На благо нашей республики. В этом году выпускниками Высшей школы информационных технологий КФУ стали 155 человек бакалавров и магистров, 18 из которых закончили альмаматор с красным дипломом. То, чем является ИТИС, то, что он стал одним из лучших факультетов страны в области информационных технологий, это ваша основа, потому что факультет, это именно вы, наши студенты, наши выпускники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 Для детей в Татарстане организован международный форум «Салет». О самом интересном на этом форуме мы расскажем в следующем сюжете. На территории Белярского музея-заповедника проходит международный молодежный образовательный форум «Салет». Третья смена «Салет форум открылась 5 июля. Разные образовательные учреждения нам помогают, мы благодарны Казанскому университету, нам помогает Казанский университет традиционно, потому что здесь их целевая аудитория. Фактически мы здесь собираем детей не только с разных районов, но ну и разных регионов России, и зарубежные э, участники в том числе. Участниками стали одаренные дети не только Татарстана, но и остальных регионов России, а также других стран. Рада то, что попала в этот именно в этот талант, что именно в этот лагерь. Э, меня впечатляет то, что все дети, несмотря на их национальность, несмотря на их э, разные какие-то черты характера, все они э, близки друг к другу, дружат. Я живу в Эмиратах. И там мне предлагали очень много лагерей. И я смотрел по описанию там проживание, еда, там все такое. И больше всего мне понравился солят. Больше всего. И вот, и довольно-таки известный солят организация в Эмиратах. Все о нем знают. Мне папа сразу сказал, едей в солят. И я решил, я не сразу понравилась. В этом году смена направлена на изучение передового опыта в области образования. Для этого организованы мастер-классы от ведущих экспертов, ученых и деятелей культуры Республики Татарстан и России. Свои мастер-классы проведут и ученые Казанского федерального университета. Помимо них в форуме задействованы и студенты КФУ. Многочисленная часть. Вожатых – это именно из КФУ, а также из разных институтов. Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт международных отношений и истории востоковедения, Институт управления экономикой и финансов тоже есть, и еще там некоторые институты. А так, очень большой, большая делегация вожатых от Казанского федерального университета. Я уже в Соляте с 2012 -го года, и каждый год приезжаю сюда, наверное, за атмосферой, потому что... Здесь все равно забываются какие-то проблемы, и тут совсем совершенно другие люди. Как раз-таки это классно, когда люди собираются с разных стран. Смена бильярд-форум продлится до 7 июля. Далее пройдут еще три смены. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Чемпионат мира по футболу сейчас в самом разгаре. А сборная России впервые вышла в четвертьфинал, что дает шанс на победу. На что готовы футбольные болельщики, если Россия победит, расскажет Олег Кашин.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 На сегодня у меня все. Подписывайтесь на нас в соцсетях и никогда не пропускайте наши эфиры. До новых встреч!